Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу рабочий скрипт на автофарм для симулятора пчелы. Эта игрушка в принципе вышла довольно недавно, буквально наверное где-то месяц назад. Вот. Сейчас она более-менее уже стала популярной, узнаваемой и я решил для вас записать ролик на автофарм, естественно. А для того, чтобы нам заинжектиться, как обычно, переходим по ссылочке в описании, скачиваем чит и сразу же можете вместе с читом скачать скрипт. А после этого, когда вы скачали все, нажимаем инжект, ждем, пока мы заинжектимся. Так, сайт закрываем, который у нас вылазит. Все отлично. Все работает. Это стираем. И вставляем сюда скрипт из описания. И нажимаем Exclude. Все, вот он появился, как видите. Давайте его откроем. А, есть anti и и автофарм. Он полностью работает. Так, смотрите, тут получается несколько миров, несколько локаций. Вот, у меня открыто получается только вот это. А, значит, заходим в нее у нас TP ходит, отлично а теперь выбираем здесь получается локацию в которой вы находитесь я в данный момент нахожусь на этой локации и включаем наш автофарм и вот он уже собирает получается мед и продает его автоматически тоже как видите все прибавляется все работает в принципе довольно даже быстро вот так давайте посмотрим что у нас есть в магазине давайте пока выключим так я выключил у меня почему-то все равно копится прикольно так давайте продадим и что-то у нас не продается а вот все продалось отлично так ну все в принципе он перестал фармить Давайте найдем магазин. Вот он. Так, что мы тут можем купить? Вместимость. Ну, в принципе, она особо не важна, потому что у нас идет автопродажа. Сила и эволюция. Угу. На эволюции, естественно, не хватает. Ну, давайте кочнем в принципе, силу. Насколько у нас тут хватит. И давайте один раз тогда капа сити. Окей. Так, давайте опять включаем. Интересно сейчас, поскольку он будет собирать. Ага. Он уже получается собирает по 5. Ну слушайте, круто. Вот. А вместимость сала на 5 всего лишь больше. Ну, пока, в принципе, нормально. Вместимости хватает. Но все-таки вместимость нужно тоже прокачивать, потому что она тоже очень много чего значит. Ну, как видите, все работает. Все отлично. Также повторюсь то, что чит со скриптом будет в описании. Можете переходить скачивать. С вами как всегда был AceBan. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. И пока.